доверие Все Главное, отдохни, Слишком громко он И об этом говорит. Просто Если есть какие-то вопросы, то задавайте. Если вы хотите чему-то научиться. Хотя сейчас уже довольно холодное время. То тоже можете спрашивать меня, можете спрашивать Сани, мы объясним. Он объяснит. Давай объясним. Вот. В принципе, можете обращаться к контексту, что те ребята, которые здесь сейчас есть, они с сайта. Поэтому вы должны их всех наочно уже знать. Кроме той девочки в капюшоне. Оль, зарегистрируйся на сайте, чтобы не выделяться особо. Да, а тут здесь одна такая. Да. Просто белая ворона. Я у тебя нет регистрации. Да, по списку. Мы там как бы напишем, я иду. Значит, там на фотке подписывают всех по никам и пишут Оля. Да, как бы, понимаешь? И немножко удивляет людей. Вот как-то так. Игорюк, ты все еще выход не научился? Ты чего? <сOR> <сOR> он уже умеет. Он умеет, а он забыл. Сейчас он вспомнит. Ты уж спросить, кто не умеет делать выход и научить этих людей Все не холодно. Все не холодно, да. Да все умеют, да? Да. Нет. Она не умеет. Ран пока еще Говорите тем, кому реально это Давайте Кто еще кто еще не умеет выход И он думает, что может его Ну или не думает Всех научил оставшихся Всех? Кого? Умеешь? Видишь? А его не было, первый раз пришел Согласен да, ладно, на... ладно, ладно, это тебе это повезло, повезло. Правда. Кто Всех... нас второй раз и не умеет выходить на две? Да. О, приятно, дали. Привет, я привет. уже умею, но халявный. Да, так. Подтягивание. Яра потерялся, где-то Он обещает. А он ты, был, ты был, умеешь выходить? Он, он выход уже рядом. Был. Без рук. Выход без рога. Да. А не берет он меня? А, вот, я знаю. Что, что, что, что, кто, кто? кто? Что? Умеешь выходить на две? Пока нет. Мы ага. Умеют, умеют, умеют. Виноват. Он, он умеет, умеет. Иди учи. Умеет. Иди учи. Умеет. Умеет. Но сейчас уже устал. Что сейчас начало <тяло> тренинг. Нет, руки, сейчас. Он, <сínt> отдохнет, <сínt> он отдохнет и сделает. Я тебе говорю, сейчас вот запись. Все, иди, иди. иди, иди. иди Трение глазами Сани? Вы шутите? Вам не нужно... смотреть трение моими глазами, ясно пацаны? Нужно использовать эти возможности... А, а, а, а, а, на GoPro. GoPro, На голову, выходите! Трение глазами Сани. Пытайся руки не сгибать по максимуму. Опускайся до самого конца. Вот, и поднимай. Руки пытайся прямыми держать. То есть, вообще по минимуму их Вот. Ну как тебе? Чувствуешь что-нибудь? Да. Чуть ниже только опускайся, не докручивался. какие ощущения? Классно. Антоха, Дихо там, еще остальные, они тренят подтягивания, потом брусья, подтягивания, как <с> раз прошлом ну еще народ проходит. Все это такая обширная. Присоединяйся к любой группе. А, может быть, создал свою. Можешь этот... создать свою, да, да если бы поджимался да, бы от пола. Поджимался да, бы, брусьев, да? А что, он может? Притащить, притащить этот, что-нибудь, э... да, поделать. А где эти пинки-то? О, какие люди. Здравствуй. Ты единственный, с кем я поздоровался на камеру, знаешь, Абай? Я знаю, Саня, Да. Все, это. Серега. Да. Не хочешь немного подходить, давай. Будешь нами их или нет? Да. Давай, я тебе сейчас скажу, что неправильно, что так. Ведь если можешь на скамье. А, вот на этой скамье, иди сюда. Вот он. Не на этой, давай. надо на этой. Надо на этой, давай. Надо на этой, иди сюда. Иди сюда, надо, Коля, драгонфлаг. Коля, драгонфлаг. Коля, Коля, я здесь, Коля, Коля, Коля, ко мне, иди сюда Да, Коля хотел драгонфлаг научиться, без проблем, давай Нет, сюда, Коля, Коля сюда, Коля Давай я сделаю Коля, давай, смотри, давай, ложись Сейчас ты должен быть вот таким, прямым, сделаешь на ней, сможешь драгонфлаг Давай, поднимись полностью вверх, полностью. Выпрямись. Вот. Напрек пресс, напряги ноги. Опускайся. Медленно опускайся. Еще. Еще. Еще чуть-чуть. Вот. Держи так. Держи, держи, держи. Куда ты вверх пошел? Давай, пошел вниз. Еще ниже. Еще ниже. Ещё. Держи, держи на максимум. Держи, держи вот Малорий. как ощущение ну, а ну, конечно дай ну, больше нравится Нет, давай пап. как держаться? вот да. так вот локтик так? себе да и вот так этого? да за эту да. штуку а как как тебе удобнее вообще ну не совсем узкая, чуть-чуть ну где-то вот так да вот я... полностью выпрямись полностью еще березку Иди. вот и опускайся опускайся опускайся еще. Еще. Ну, было близко. Ну, это вот так было, под 45 дней. Давай, Михай. Как ощущение? У тебя что, прес, руки? Что у тебя устало, скажи? У меня? Что ты ощущал, когда держал? У дыхать не скажу. Главное выровнять, а я остальное я делаю. Ну там дышать можешь во времени? Ниже, ниже, ниже, ниже. Вот. Вот так хорошо. Да Миха, можешь флаг в легкую втопить. Давай, выпрямись еще. Мне кажется, чуть прессы не хватает, колян. Держи, Мих, просто держи. Давай сейчас вы... Затем не делают? Делаешь, но не так вот. У тебя немного ноги дрожат. Но это он и... не... Он, видишь, держи, все, держи. Здесь странно, держи, ну куда ты вверх пошел? Зачем вы вверх уходишь? Э, держите, говорю, они вверх уходят. Я не понимаю. Выдохнул Пару там напустил. Дох, выдох, вдох, лишь... выдох. потом, Все смотри, я живу. вдохнул, опустился так до гензандалия, который не нравится. Когда дошел до гензандалия, я выдохнул. И потом я уже... Такие маленькие... Проблема вот здесь вот, уже начинаю дышать. Ты вышел на 90, ты выдохнул. И вот, тут ты уже дышишь. Вот главная проблема вот здесь, вот ты выдохнул и пытаешься вдохнуть. Вдыхаешь, сука, баланс теряешь в этот момент. А это вот из-за наклона силы. Это это вот. Потому что на задержанном дыхании. Это На задержанном дыхании как бы, Держи пока. Держи пока на максимум на задержанном дыхании. да он дойти довести себя до того, чтобы ты мог дышать. Так, ну выкинь что, нахрен как? эту резинку, чё мы к ней пристали, господи. Зачем она вам? Целый день. Зачем? Вот ты сейчас камеры, у тебя не было, а Коля тут такой вытворял, вот-вот. Да, вот, Коля с бананом на резинке. Целью стремлю. Ногами назад. Будет забавно, если она лопнет и Коля лицом в пол просто. Вот это будет реально смешно. Саша, давай! Держи, вот держи здесь. Давай, пытайся потянуть, пытайся потянуть. Пытайся потянуть. Саша обзивается. Это ты негативно делаешь уже? Или фиксацию? Тебе кажется, руки-то уже прямые или нет? Ты напрягаешься? Саш, ты напрягаешься? ну а по, по тебе иногда не поймешь, ты постоянно улыбаешься. Саш, ты напрягаешься? Саша, ты напрягаешься? А вначале он Не напрягайся. Да, не напрягайся. Саш, не напрягайся? Саш, не напрягайся. Не напрягайся. Да. Нет. да нет, все, это уже смысла нет. Все, все, забей хрен. Оператор, пойдем тренить. Да, время подхода. Все, все, я уже снимает. Все. С, Ребята, с какой вы? стороны? Любой, может там по кругу хоть такой миг миг Мих, ну, у нас подход. тоже опять 10 секунд да мы скажем на раз по три еще еще еще давай давай давай давай Десять. Каждому представим представил на этом? Правильно по пару десять. Десять я не расцениваю как десять. Десять. Десять. Десять. 10 где Десять. <связанная> Давайте, вы будете делать или болтать будете, девочки? Будешь ходить или делать? <связанная> Он уже снимает. Я пара, уже снимаю. Да, Слез? просто тупо, ну, сколько, просто сможешь. А сколько сможешь. Сколько сможешь, то... Ниндзя. Сколько А если я не посними, <связанная> если какой-то другой цвет я... Не важно, даже если там <связанная> потом... Мы нашли. потом по цвету поделим. <связанная> <связанная> вы будете делать или <связанная> болтать? Делать или болтать? Даже Саша уже на заднем плане делает. Саша... Вот такая Саша. Она как здесь. <ган> Уже все вас ждут. Я наконец-то узнал, как ее зовут. Ладно, поехали. Давай, раз, два. Господи. Давай, давай. Саня рассказывает, как он тренил. Скажи, как я набирал потянем? Просто берешь вот эту систему обычного Ганнибала и долбишь ее. Прошло два месяца, и ты уже можешь почти тридцатку потяять. Прошло еще месяц, и ты почти тридцать можешь потяяться. Потом... Когда сейчас чернеть, вот там уровень Надоело пошел Надоело да. тебе, меняй. Допустим, да ты уже можешь почти тридцатку. Вот тебе пять подходов по двадцать, вот тебе сотка в сумме. Все, не паришься, понимаешь? Вот как я тренинг. Она простая. Я делал не здесь, не с 10 до 5, и пять подходов. Я сделал двенадцать. Ну, поначалу, конечно, с 10, а потом я сделал с 12. Я делал 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 5, 5, 5, Вот. Это был верхний. Потом шли брусья, они у меня занимали почти 2 часа, потому что я делал каждый подход примерно по 4-5 по раз. А мне надо было 20 за 1. Ну, в общем... А я... сколько отдыхал между ними? Не знаю, сколько мог. Не, вот если ты когда один подход разбивал на несколько, а сколько ты отдыхал? А! Сколько О, мог. Мне да. так хреново было, что а, я, я, я понял, пока тебя. смог, там, у меня догола там уживось. не хватало. В общем, мне было. Гипогликомия. гипогликомия В общем, была. мне было очень хреново, на Брусь. Я их ненавидел. А как видите, все дели наоборот. Ну вот. Потом И так же нижним. Дина... Саш, 12, саш. Саша, тебе 6 тогда или 7 было? Сколько? Это было 3 года назад. 6, потом 7. потом 7. делаешь, так 12, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5. И все. А потом еще, что там? Потом все. Иногда прездали. Я потом всем садуюсь, Бруси всегда Хотите Иначе научиться нормально тренить? Приходите а к нам на тренировки в Нескучный сад. А Каждые а выходные расписай на сайте воркаутсу. Смотрите седу? наши видосы и будьте клевыми занимаясь воркаутом. А может, вот и все на сегодня. Знаете, пока. Коля, что ты делаешь? Да? А,